Итак, мы начинаем работать с нашим файлом, и, конечно, я уже говорил, что видео получилось задротским, но у меня сразу для вас две хорошие новости. Первое, это то, что в конце этого видео я дам место, то есть ссылку, где скачать этот файл, где вы полностью получите вот эти все вот эти таблицы, схемы, связи между ячейками, и вы сможете сюда вставить свои данные, например, вот себестоимость своего там, товара каждого, АБВ, да, заменить, и получите фин-модель. То есть через 15 поставок, грубо говоря, сколько заработаете вы при текущих вот условиях и обстоятельствах. Но обо всем по порядку, да, вторая новость, это то, что все равно, несмотря на то, что здесь там 4 листа Excel, эта модель упрощенная. То есть если у вас там уже... 20 лет опыта работы с Wildberries, там, не знаю, или с другими маркетплейсами, скорее всего, это не для вас. Это будет еще для тех людей, которые вот здесь и сейчас начинают, то есть здесь вы думаете, там, выходить на Wildberries или нет. Вот ответ на этот вопрос. Если вы сегодня начнете заниматься Wildberries, через 15 поставок, сколько у вас будет оборотного капитала, сколько вы будете вынимать на себя, сколько нужно вкладывать и так далее, да? То есть вы получите ответы на вот эти вопросы. В принципе, это касается не только Wildberries, да, файл заточен именно под Wildberries с учетом всех комиссий, там, расходов обычных и так далее. Но в целом это похоже на управление любым ассортиментом, даже в обычном магазине физическом, да, оффлайн или на других маркетплейсах. Озон, Биру, Гудс, там, я не знаю, какие самые главные еще у нас есть, там, СДЭК, да, вот. И сегодня мы с вами разберемся по себестоимости каждого товара в отдельности. Потом поймем в каждую из 15 поставок, это план на 15 поставок, калькулятор, да, какой товар лучше положить, сколько штук и так далее, да. И с учетом вот лучших сценариев, да, модель через некоторое время сколько денег вы будете получать, сколько денег вам нужно будет вкладывать еженедельно и так далее. Но ну, во всем по порядку. Начнем мы с того, с чего я, в принципе, начинаю знакомство, когда к нам поступает новый человек в команду. Я ему рисую на бумажке, правда, вот такую схему. В принципе, всю работу с Wildberries можно представить в виде вот такой вот стиральной машины. Я говорю, что мы работаем пока не с товарами. Конечно же, вот мы все любим наши любимые товары, вот они, да, есть. Но в целом сначала нужно постепенно вводить человека в должность. И я говорю, что это некая стиральная машина куда мы заливаем вот, вот эти вот денежные средства, и что-то там внутри происходит, после того, как оборот прошел, мы получаем те же самые денежные средства, и еще сверху вот чуть-чуть, вот в лучшем случае, в хорошем, да, какие-то денежные средства сверху. Что происходит дальше? В целом в системе всегда должны находиться какие-то деньги, поэтому... То, что мы вкладывали изначально, да, вот ваш вклад, да, то есть деньги на развитие бизнеса, они сразу же отправляются на следующий раунд, вот сюда. И происходит все то же самое. Вкладываются какие-то деньги, они распределяются по каким-то товарам, потом все это оборот происходит, и вы получаете снова деньги и вот эти вот дополнительные денежные средства. Вот, ну, в двух словах, как все работает. В плане вот этих вот денег нас интересует всего лишь два показателя, и вот в чем прелесть данной таблицы, что она упрощенная, мы, в принципе, будем говорить про два показателя, и из них, конечно же, детально только вот про один, про Рой. потому что, чтобы считать оба, нужны сложные системы, которые стоят денег там и так далее, то есть нужно отслеживать каждый товар по штрих-коду. В целом, люди, которые только начинают работу с Wildberries, я не думаю, что целесообразно вкладывать для них вот такие средства, в вот такие системы. Конечно, если у вас есть уже инвестиционные там, деньги, которые вы приготовили для развития системы, да, конечно, тут я не буду спорить. Но в целом я хочу сказать, что даже вот такой вот этой таблицы Excel, которую вы скачаете в конце видео, ее достаточно, чтобы начать работу с Wildberries и плюс-минус понимать, что вам приносят деньги, что нет. Хорошая новость еще в том, что всю эту таблицу я не купил, то есть я ее составлял сам. По мере необходимости, то есть она отфильтрована с учетом моего вот, э, опыта. Я сейчас уже примерно год занимаюсь Wildberries, и все время я ее усовершенствовал, совершенствовал, вы получаете вот ее в готовом виде, вам с ней ничего делать не нужно. Итак, давайте возвращаться к нашей схеме, что нас в целом интересует два показателя. Это некие ROI и коэффициент оборачиваемости. Давайте по порядку. Ну, самый простой, наверное, это коэффициент оборачиваемости. У нас вот в целом, да, есть такое понятие, вот мы сейчас смотрим, как с вами, как инвесторы. Инвесторы думают, сколько денег годовых, сколько процентов годовых я заработаю. Они просто упрощают. И вот годовые, да, то есть проценты в год, это и есть коэффициент оборачиваемости. Но так как мы товары свои надеемся продавать все-таки чаще, чем раз в год, мы считаем в целом, сколько будет занимать времени цикл от... Вот вашего намерения поставить товар, да, то есть вашего вкладывания денег, по сути, до того момента, как вы его продадите, вот здесь оборот произойдет, получите его и еще сверху какие-то денежные средства. И вот этот момент называется коэффициент оборачиваемости, то есть, по сути, когда деньги сделают полный цикл в системе. Вот. И следующий э, параметр – это ROI. рой это вот то, про что мы сегодня с вами будем большую часть времени разговаривать. А именно, сколько вот этих вот маленьких квадратиков дополнительных вы получите сверху вложения своих средств. То есть, да, какой процент возврата на деньги у вас существует. Собственно, ROI так и расшифровывается. Return of Investments, то есть возврат на вложенные деньги. Грубо говоря, вы вложили, как у Тимати, да, в песне. Вложил 50, вернул 100 назад. Это моя любимая шутка. Вот, у него, получается, ROI... 100%, то есть он вложил 50, вернул эти же 50 и сверху еще 50. Вот, вложил 50, вернул 100 назад. Эти деньги вы уже можете распределять по вашему усмотрению. Грубо говоря, вы сразу же можете их э, вытащить себе в карман и покупать, там, допустим, яхты свои. Да? Есть консервативный сценарий, когда вы, например, э, часть денег э, выложили, а часть денег вы снова пускаете в оборот. То есть в следующий раз уже пойдут в оборот не вот такой же мешочек денег, а на следующем раунде он будет вот таким. Да? То есть вот такой. Ну давайте еще, может быть, там, ну, перенесем вот такое да, количество денег. К чему это приводит? Что когда проходит оборот, и если все, все данные сохранились, то есть ваша маржинальность осталась такой же, рой такой же, то в следующий раз вы уже получите здесь денег уже побольше. Да, вот опять же вопрос, сколько точно мы займемся вот этими подсчетами сейчас, да, и уже в следующий раз вы, может быть, сможете купить не одну яхту, а уже, а две, да, и вот это извечный вопрос, сколько денег вынимать себе в карман, вот, да, и сколько денег нам нужно закладывать для следующей поставки, здесь, ну, ответ на этот вопрос, это простая цифра, какое количество денег, вы получаете на вложенный рубль, это ваш рои, да? то есть если вы вкладываете э, вот, x денег и получаете x, то вы работаете без прибыли. Wildberries получает, ваши клиенты получают прибыль из-за того, что хорошие товары по хорошим ценам получают, вы прибыли не получаете. Ваша задача сделать так, чтобы с одного рубля вы получали э, максимальное количество денег, да, вот здесь вот в качестве вашего вознаграждения. Это первый шаг. И второй шаг, что с ними делать. Вот вы получили, вложили там 100 рублей, получили 150 рублей. Конечно же, 100 рублей вам нужно сразу же вернуть в систему, иначе в следующий раз вы получите 0 рублей после следующего оборота. Потому что в системе не будет денег. Но а, вы можете также все эти деньги, полученные сверху, вложить сюда в систему, заново. И тогда в следующий раз получить еще больше денег. Вот ответ на все эти вопросы сейчас мы будем рассматривать. То есть мы будем вскрывать, что же находится внутри нашей стиральной машины. Мы говорим о том, что... Давайте сейчас лишнее тогда уберу. Деньги, про которые мы пока не задумываемся, но в целом мы их получим с вами. Он взял, да, удалил яхту. Нет, не будем яхту удалять. Так, все, мы симпатично тут все прибрали, какие-то деньги получили, и будем сейчас решать, что с ними делать. Итак, есть всего три стратегии, когда вы все деньги абсолютно все вкладываете обратно в оборот, ничего себе не вынимаете, забываете про яхту, да? есть наоборот вариант, когда вы сразу же все деньги вынимаете, покупаете себе всякие ништяки, но система не развивается, в ней не остается денег, и сразу же, то есть это звучит красиво, но на самом деле, на своем опыте я, к сожалению, как на ошибке научился, да, то есть мы в одно время э, поставляли товар, который по нашей логике нужно было поставлять, товар, который больше всего продавался, вот. Но мы не учитывали, сколько конкретно денег мы его получаем с него, да, мы учитывали только вот этот момент, что да, мы можем довольно быстро его провернуть, получить деньги обратно, да, мы думали вот только про этот вариант, не думали про этот. Поняли, что в определенный момент, что когда с учетом всех комиссий затрат на товары, которые с первого раза, допустим, не видны, получают все деньги, кроме нас. И, соответственно, эту ошибку мы ее больше не хотим никогда в жизни повторять. Давайте рассмотрим все элементы по чуть-чуть. В системе уже есть какое-то количество денег. Вы уже затратили на то, чтобы сформировать свой ассортимент. Вот все это, товары, которые есть на Wildberries в данный момент, это ваши деньги. Ваши деньги, которые вы, в принципе, то есть, туда в оборот запустили. Все. Сейчас мы про эти деньги разговаривать не будем, то есть какой-то ассортимент уже у вас там есть на Wildberries и эти деньги вы уже потратили. Мы сейчас говорим о том, сколько новых денег вливать в систему, сколько новых денег из нее получать и сколько прибыли реинвестировать в компанию. Среди всех ваших товаров есть особое ядро, это наиболее популярные товары. Разумеется, вам хочется, чтобы наиболее популярные товары вы и поставляли. Таким образом, вы следующую поставку готовите именно с учетом того, чтобы попасть максимальное количество в наиболее популярные товары. Вы делаете эти три товара, поставляете, но, к сожалению, система это не фиксированная. Наиболее популярные товары все время меняются. Сегодня в этом сезоне популярно это, в этом сезоне популярно это. Есть сезонность внутри года. Кроме того, например, нелогично поставлять там. Вы поняли, что у вас очень хорошо продается один конкретный товар. Давайте тогда следующий шаг поставим 10 вагонов вот этих товаров. Нет, неправильно, потому что их на складе скопится огромное множество, и эти деньги, по сути, не будут работать, они не будут уходить, то есть товары не будут сюда возвращаться. Если уже вы поняли, что, например, есть наиболее популярные товары, попробуйте повысить на них цену. Вы сможете с каждого, каждой единицы товара делать больше денег, вот этих вот, и количество ваших денег в системе будет множиться, множиться, множиться, множиться постоянно. Пока вы не дойдете до предела, что ваши товары опять не продаются по причине высокой цены, тогда снижайте. В общем, этот баланс придется ну, все время искать, нужно к этому быть готовым. И вот вы хотите поставить наиболее популярные товары, вы их поставляете, Наиболее популярные товары, в свою очередь, расходятся, вот они уходят клиентам, да, и вам они поступают от Wildberries в виде конкретных денег. Вы на следующий раз их прокручиваете и заново хотите поставить. А какие наиболее популярные товары на этой неделе? и хотите поставлять все время так и так и так. К чему это приводит? Вы работаете над двумя вещами. Первое. Если вы повышаете стоимость каждого товара, вы работаете на дрои то есть ваши затраты не растут, а ваша прибыль растет. Каждый рубль, полученный с одного рубля, возрастает, ой, прошу прощения, каждый рубль в системе используется более эффективно, то есть с него вы получите еще больше, чем у Тимати, может быть, даже рублей обратно. Вот. А второе, это коэффициент оборачиваемости. Продавая наиболее популярные товары, вы делаете так, что процент с них вы получите за наиболее короткий промежуток времени. В принципе, вот моя система сейчас, которую мы будем с вами разбирать, она коэффициент оборачиваемости вообще в целом практически не учитывает. Почему? Его очень тяжело отслеживать. Нашей задачей мы поставим с вами здесь и сейчас оценивать, какие товары дают нам максимальную прибыльность и поставлять только их. По сути, мы будем работать вот над этим, поскольку вот точно отслеживать вот этот параметр, это уже нужны специализированные системы, которые как раз таки, я вам сказал, дорого стоят. Но я вам гарантирую, что если вы начнете вот с этого, вы уже будете на шаг больше, чем ваши конкуренты. Потому что люди обычно как делают? Есть деньги, мы поставляем то, что всегда поставляем. И это, конечно же, делать неправильно. Но сегодня мы шаг за шагом сейчас все это разберем. Да, следующий шаг, вот мы определились со схемой, да, мы сейчас перейдем к крою, как я и сказал. Давайте посчитаем рой. Для этого нам нужны данные по себестоимости каждого отдельного товара. Я сделал вот такую таблицу, калькулятор, вы в конце видео сможете ее скачать и сможете заполнить своими данными. Например, вот здесь вот я сделал несколько групп под 50 товаров, да, вот, но чтобы не загромождать, можно вот их вот плюс-минус так вот делать, и, соответственно, если у вас всего лишь там 4 товара, не заполнять там 2, 3, 4, 5, а заполнять вот только вот эти товары, и будем работать с ними. Вот, здесь вы можете написать все, как у вас действительно есть, например, это будет толстовка, это будет... На худи это у нас будет например постельное белье комплект постельного белья это у нас будет шкаф там я не знаю это у нас будет тетрадь я не знаю что именно вы продаете но все вот эти товары имеют разную маржинальность и на первый взгляд определить вот что из этих вот будет товаров приносить вам денег больше всего неизвестно да мы сейчас с вами в ходе разбора этого примера заполним данные по вот этой таблице для 10 товаров. Не будем усложнять, да, и потом я научу вас на, на этом примере, как сделать уже для полного своего ассортимента, там, для 50 товаров или для 20, сколько у вас там есть. В целом, довольно успешная стратегия поставлять, допустим, 40 артикулов, да, на Wildberries и постоянно следить за их оборачиваемостью, и вы тогда сможете делать деньги даже больше, чем миллион с Wildberries за один месяц. Вот, поехали дальше, смотрим. Давайте не будем усложнять, там, придумаем еще пару товаров, например, карандаш и, там, не знаю, что еще сейчас там продают, ну, гречка, да, гречка, актуальный товар. Остальные будут 8, 9, 10, вы сможете написать здесь полностью свои товары, то есть это калькулятор разработан в этой э, ячейке, можно писать, и потом он возьмет файл сам в другие все необходимые таблицы, финмодель и так далее. То есть ваша задача первым делом аккуратно заполнять постепенно вот эту финансовую эффективность. Дальше мы смотрим, какие блоки у нас есть по расходам. Самый главный блок, конечно, это производство. Блок и того – это сумма, то есть здесь не нужно ничего исправлять. Давайте подумаем, что, допустим, сырье для толстовки, а именно ткань, стоит ну, там порядка 200 рублей, допустим, да, на, в расчете на одну толстовку всегда считаем. Сшить толстовку, то есть на все затраты труда вы тратите там порядка, там, допустим, 50 рублей вы платите швее за то, чтобы сшить. А, вот, собственно… Еще вам нужны материалы, такие как, например, нитки, может быть, вы как-то украшаете свои толстовки, да? тогда вам нужны там аппликации и так далее. Мы представим, что мы потратили 10 рублей на нитки, потратили, там, допустим, 100 рублей на аппликацию какую-то, да? сделали рисунок на толстовке, придумали какой-то еще третий материал и так далее этот столбец я выделил его серым, на него пока сейчас не будем обращать внимание. Этот, э, этот столбец поможет нам, если мы будем производство делать в другом месте, да, то есть если мы вы рано или поздно придете к тому, что ваши мощности они не справляются, и тогда вопрос, то есть сколько нужно загружать свое производство перед тем, как отдавать на аутсорс, да, этот пока столбец трогать мы не будем. И дальше смотрим упаковка, да, кто бы ни производил, вы там или может быть аутсорс, так или иначе в конце все попадает к вам обратно в цех, и вы упаковываете. Я сейчас говорю именно про упаковку первичную, вот как, например, на нашем полотенце, да, то есть вот этот пакет сам, да, он все равно сколько это стоит, плюс есть еще, сюда я закладываю услуги, чтобы человек, да, то есть фактически сложил это полотенце и запаковал. То есть в упаковку здесь я включаю в том числе услуги, деньги за оплату труда. Вот здесь вот давайте вместо худи, кстати, сделаем вот этот наш второй пример, толстовка аутсорс. Что это значит? Представьте, что вы отдаете а, шить эту толстовку на другую фабрику. Что у нас с вами изменится, да? То есть сырье у нас как стоило, так и стоит. На труд мы больше не тратим, на материал 1 мы больше не тратим, на материал 2 и на материал 3 мы тоже денег не тратим. Но мы тратим деньги за то, что мы оплатили другой фабрике, за то, чтобы они нам это все сделали. Например, это будет на 350. Ну, скорее всего, это должно быть больше, чем на вашей фабрике, да, за исключением нескольких случаев. Но в целом, да, все равно это остается нам выгодно. То есть какую-то выгоду мы с этой толстовки мы все равно получаем. И вопрос, если, допустим, у вас расходятся эти толстовки тысячами, а вы можете производить только 100 толстовок, вы хотите терять упущенную выгоду или вы хотите произвести больше с меньшей прибыльностью, да? Мы сейчас все это с вами посчитаем компактно, не переживайте, все, до этого дойдем. Итак, вот мы с вами расписали. В целом, вот я не буду исправлять нижней таблицы, да, по аналогии вы сможете сделать, да, расписав все свои материалы. Рекомендую здесь, кстати, записывать сразу же, например, что у вас были, было понятно, что это будут нитки, что это аппликация. Или как там правильно пишется, да, здесь пусть будет, там я не знаю, допустим, бисер еще для украшения, возьмем все, что угодно. Вот, и здесь мы закрываем этот блок, у нас считается столбец и того, мы знаем, сколько стоит нам толстовка и толстовка на аутсорсе, да, вот они, 408 и 558 рублей в производстве. Не забывайте, что у вас еще будут вот эти, вот эти, вот эти расходы для того, чтобы ваш товар оказался в итоге на Wildberries. Давайте перейдем к следующему пункту, это упаковка. Упаковка для Wildberries, да, тоже есть столбец и того, давайте посмотрим сюда. У вас э, может быть различные схемы упаковки, есть товары, которые мы по факту упаковываем в два пакета. Но сам упаковочный пакет, вот, например, да, вот у нас в данном случае, это будет плохой пример, да, э, мы упаковываем еще сверху в дополнительную упаковку. Например, клиент получил на пункте выдачи ваши изделия и по каким-то причинам решил отказаться, но при этом он его вскрыл, и испортил одну упаковку. Нелогично, да, то есть, чтобы он изделие не оказалось без упаковки, мы делаем два, например, два слоя. Разумеется, первая упаковка, она подороже, та, которая есть на изделии. Кроме того, у вас, может быть, это подарочная упаковка, да, и так далее. А сверху идет упаковка, чтобы просто не повредилась внутренняя. Вот, в принципе, и все. Наклейки. Вот я не знаю, надеюсь, вам видно, да, вот в Wildberries, у них есть определенное правило к оформлению товаров. То есть мы должны с вами сделать вот такую наклейку, чтобы они с камером прочитали ее. Также здесь должны быть определенные, определенная информация про товар. Также такая этикетка должна, собственно, клеиться вот сюда, да, то есть еще на само изделие. Конечно же, то есть это не супер дорого, но в целом вот эта бумага, на которой мы печатаем лично, она стоит довольно дорого. И поэтому мы должны терпеть эти издержки, все равно сюда их заложить. Пусть это 1-2 рубля, но бывает, например, случаи, если у вас товар стоит в целом недорого, например, 100 рублей, а из них 8 рублей вы тратите на упаковку, то это, по сути, значительный, э, значительный процент стоимости вашего товара. Поэтому такие вещи лучше учитывать. Если, допустим, у вас там товар стоит 10 тысяч рублей и заморачиваться вам по поводу подсчета 8 рублей упаковки не нужно, просто проставьте здесь нули или там, экспертным методом сделайте какие-то числа и переходите к следующему пункту. Дальше поехали. Вот, собственно, на бумагу вот эту клейку, да, то есть у меня вот столько-то уходит, на принтер, на картриджи и так далее. А, зарплата упаковщика, то есть, чтобы человек наклеил вот эти наклейки, да, допустим, на изделие, вы платите все равно какую-то сумму, допустим, здесь рубль стоит, давайте здесь попробуем 8. Все эти числа для каждой отдельной там позиции вы можете менять, пожалуйста, без проблем, что здесь может упаковочный пакет стоить 10 и так далее. Здесь вот это стоит 10, там 5 и так далее. То есть все эти цифры вы можете менять. Не меняйте, главное, столбец того, потому что он суммирует потом это все дело. То есть здесь, ну, я думаю, что это, в принципе, легко догадаться. Впрочем, можете засунуть вообще все, что угодно, посчитайте более детально. того мы понимаем, сколько стоит теперь упаковать вот эту толстовку, вот эту толстовку, КПБ, шкаф там, допустим, и так далее. Следующий пункт – это транспорт. Здесь немного придется разобраться. Во-первых, по первым шагом мы должны понять вот эту справочную информацию, вы здесь можете забить. Если вы начинающий поставщик на Wildberries, скорее всего, вы поставляете меньше, чем один куб. У Wildberries есть такой пункт, что если вы поставляете больше, чем один куб общего объема, то вы должны делать это на палетах. Вот. Начинающим, как вот на моем опыте, я скажу сразу, что там, найти транспорт, который будет подходить на Подольске, именно выше там скольки то сантиметров у него платформа, не всегда представляется возможность. В том числе, вот, например, у меня до сих пор нет своего грузового транспорта, который возит. Мы используем э, догрузы, то есть такси или машины попутного направления, которые едут. Разумеется, мы каждый раз не знаем, какая это будет машина, да, и нам легче сделать э, больше отправок по 10 коробок, Нежели превысить этот лимит, сделать 12 коробок, да, но потом думать, где мы будем запаковывать палет и так далее. Да. В общем, это все дело на ваше усмотрение. Давайте разберем конкретно мой пример. Итого, сколько коробок вы в среднем отправляете за раз? Вот 10. Потому что 10 коробок составляют один куб. Дальше поехали. Сколько денег вы тратите в среднем на поставку? Я лично за это плачу 2000 рублей, чтобы э, от моего склада привезли на склад Wildberries и водитель сдал этот, э, эти коробки. 2000 рублей. Сколько стоит одна ваша коробка? Сейчас, наверное, не смогу вам показать, но, в общем, коробка картонная из гофры, одна, стоит 55 рублей у меня. И это размер 60 на 40 на 40. То есть 10 таких коробок как раз составляют куб. Вот эти данные вам нужно будет из вашей жизни забрать. Если вы, например, поставляете там, по 200 коробок за раз, и за это там, расход у вас 10 тысяч рублей, да коробку вы, может быть, покупаете дешевле, как-то нашли, то есть ваши расходы, они автоматически здесь пересчитаются. То есть здесь, ну, как бы просто берите из жизни. Таким образом, давайте еще раз заполним все, как у меня. Я отправляю по 10 коробок, плачу за это 2000 рублей. И коробка моя каждая стоит 55 рублей. Дальше мы смотрим, переходим к каждому товару. Например, толст... вот это вот жирным выделено, то, что нужно заполнить сколько толстовок помещается у меня в коробку. Допустим, у меня их помещается 20. И тогда система пересчитает, сколько вы тратите денег на коробку, на скотч, в разрезе на одно изделие, то есть на одну толстовку. По сути, это вот мы делим вот эту цифру на 20. Дальше поехали. Если у вас, например, толстовка аутсорс, их, соответственно, столько же входит в коробку, здесь ничего не меняется. КПБ. Постельное белья, постельного белья у вас входит только 5 в одну коробку. Вот у вас пересчиталось, то есть в расчете на одно изделие стоимость доставки стоит вот столько-то, коробка стоит столько-то, да, то есть смотрим, если здесь 20 помещается, то и коробка здесь стоит 3 рубля на изделие, а здесь коробка та же самая, стоит 11 рублей, потому что меньшее количество помещается, собственно, в коробку. Все эти данные нужно очень аккуратно заполнить, и вот здесь я все равно сделал таблицу палитирования. Если у вас все-таки есть палеты, рассчитайте ну, просто на калькулятор или ручкой, там, не знаю, сколько на одну, в разрезе на одну единицу там будете тратить, да, там за полетирование 12 рублей, там 10 рублей, нет, здесь 12, по этой же логике, здесь уже может быть 10, там 15 и так далее, да, то есть все вот это аккуратно почитайте, прелесть в том, что посчитать нужно один раз, потратить на это один час, если у вас будет вот этот файл, да, и все, и больше ну, ничего делать не нужно. Все, транспорт мы посчитали, и того у нас посчиталось. И да, последний момент, что здесь вот еще есть такой пункт «Транспорт до Wildberries». Да? То есть мы саму вот эту стоимость в расчете на коробку сначала делим, а потом... В зависимости от того, сколько изделий в коробке, мы еще э, на количество изделий. Все это автоматически считается по вот этим вот трем пунктам, которые здесь заполнены, и вот этому столбцу. Вам здесь дополнительно пересчитывать ничего не нужно, все самостоятельно изменится. И посчитается и того, вот что толстовку, например, э, ну это логично предположить, что толстовку, кто бы ее не производил, вот эту и вот эту, вам стоит отправить на Wildberries уже до, до приема 45 рублей и по всем остальным пунктам. Поехали дальше. Помимо всего, есть еще административные расходы. Что это имеется в виду? Так, давайте, да, вот мы посчитали промежуточную себестоимость по каждому изделию. Почему? Потому что все вот эти расходы я беру в процентах от текущей себестоимости. Сейчас мы подробнее рассмотрим. Таким образом, здесь мы собрали себестоимость до текущего момента. То есть, секунду. По каждому из товаров, например, из толстовки, я сложил расходы на производство, на транспорт и упаковку для Wildberries. У нас получилась вот такая сумма. Для толстовки аутсорс вот такая сумма. И для каждого изделия сумма своя. Дальше смотрим. У меня, например, зарплата менеджера на Wildberries, человека, который непосредственно оформляет все эти поставки, ответственный за то, чтобы все было упаковано, проверку делает нашего товара, она процентная. То есть я, его, я ему оплачиваю 1%. От э, продаж на Wildberries. Таким образом, мы легко, в принципе, это дело можем посчитать. Сколько денег мне потом пришло за товар, умножаем на 1%, да, то есть эту ячейку, сколько мне денег пришло, мы рассмотрим позже. И по каждому из товаров я понимаю, что если толстовка продалась, да, то тогда менеджеру с этой толстовки уходит 12 рублей. Все вот эти вещи по чуть-чуть, по чуть-чуть, они все равно съедают бюджет каждой толстовки. Если вначале она вам казалась, ну что там, господи, 200 рублей на материал, да, то в конце она стоит несколько раз дороже. Дальше поехали. Всегда есть внутренняя норма транспорта. Например, если вы толстовку, этот материал где-то купили, вам, соответственно, материал нужно привезти в цех. Вы тратите деньги либо на своего водителя, либо на такси. Так или иначе, я беру 2% от промежуточной себестоимости. То есть, нет смысла привязывать ее к выручке, потому что она не зависит от цены, которую вы поставили, но ее можно привязать к промежуточной себестоимости. Вот, я беру 2%. Вы, соответственно, вот здесь вот можете изменить то, как у вас, например, 3%. Все автоматически пересчитается. Или, если, например, у вас вообще нет своего транспорта в компании, вам при постоянно приходится... Вызывать такси, чтобы да, там, от одного цеха в другой цех перевести. Можете поставить 10. В общем, эту цифру вам нужно будет вывести экспертным путем. Вот, поставить вот сюда, здесь все автоматически пересчитается. Если вы не понимаете пока, что здесь ставить, рекомендую не заморачиваться. Возьмите 1%. Лучше посчитать хотя бы так, чем не считать никак. Дальше, когда вы посмотрите уже, накопите какой-то оборот, вы сможете посчитать более точно и здесь написать уже 1,5% или допустим 2%, как в моем случае. Так, поехали дальше. Здесь вы то же самое можете изменить на 2%, у кого как, то есть вы можете поставить 1% и так далее. И прочие расходы. Всегда рекомендую делать в таблице, учитывать прочие расходы. Даже если у вас все идеально распланировано, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. Собственно, для этого и есть прочие расходы. Едем дальше. Все это посчиталось у нас того того. Итого у нас есть 4 блока. Если вам нужно сделать свой блок, пожалуйста, вы можете доработать этот файл самостоятельно. Итого у нас 4 блока. Производство, упаковка специально для Wildberries, транспорт и административные расходы. Вот это самые главные вещи, которые нам нужно посчитать, чтобы понять и того, сколько же денег мы тратим, чтобы, поступ... чтобы отправить на Wildberries. Итого, все у меня это суммируется вот в эту таблицу. Вот здесь два плюсика, вы их можете развернуть. Оценка финансовых результатов товара. Вот эта таблица, мы занимались только что ее подсчетом этого столбца. Сколько вы тратите на каждую единицу товара, конкретно на одну такую толстовку, на одну такую толстовку, на один КПБ, в, э, до склада Wildberries. То есть это не прямая себестоимость. Сколько в целом вы тратите, чтобы вот одна толстовка такая оказалась вот на Wildberries. Ничего не напоминает? Это вопрос, сколько денег мы вкладываем, чтобы на Wildberries вот здесь вот, вот в этой поставке оказались вот эти товары. То есть мы идем конкретно по нашей схеме, схемой работаем. <coughs> прошу прощения, я буду иногда пить воду. <coughs> Надеюсь, вы еще со мной не устали, но эта таблица сможет вам значительно сэкономить время, если вы... Сделайте это один раз, а не будете на практике каждый раз на своих ошибках мучиться и делать это все самостоятельно. Поехали дальше. Мы определили с вами путем сложения вот этих вот столбцов производства, транспорт, упаковка административная, сколько нам стоит э, один товар, одна толстовка, до склада Wildberries. Все, мы сделали самое главное, мы эту толстовку перевели в деньги. В целом, в чем в дальнейшем проблема, да? если эта толстовка у вас расходится отлично, Финансовый результат у вас неплохой, да, то есть в целом какие проблемы поставить миллион толстого? У вас нет вообще причин не сделать этого, да, у вас не хватает денег. Идете к инвестору, говорите, у меня рой 63%, процента, я готов взять ваши деньги под 20% процентов годовых. Итого у вас останется там значительно больше процентов, потому что рой здесь рассчитывается не за год, а рассчитывается за один оборот товара, на который вы, по сути, можете влиять, поставляя более оборачиваемый ассортимент, делая более крутой товар, каждый день совершенствуя его и так далее. Вот Смысл в том, что вы перевели толстовку к общему показателю, это рубли. И так вы сделали по каждому из ваших 10 товаров. Вы заметили, что у каждого этого товара, там, она преимущественно разная, да, то есть каждый товар вам стоит по-разному э, до Wildberries. Но прежде чем считать дальнейшие вот эти вот, показатели в таблице. Мы с вами чуть-чуть перейдем назад. Э, да, теперь мы посмотрим все на стороне продажи, потому что мы с вами одну часть производства рассмотрели, но не нужно забывать, что все еще зависит от того, какие цены вы ставите на Wildberries. Например, все начинается с этого столбца. Итоговая цена на Wildberries. Обратите внимание на слово итоговое. Допустим, на примере своего товара я вам покажу. Да, то есть начальная цена у нас стоила 4500, есть скидка 13%, промокод 30%, нас это вообще не интересует, какой там размер скидки или процентов, вы берете именно вот эту цену, 2740 рублей на моем примере, да? потому что именно эту, именно эту цифру вам заплатит клиент деньгами, конечная стоимость. Как происходит ценообразование, это уже другой вопрос, его можно обсуждать отдельно, извините. И а, нас интересует вот эта цифра. В нашем примере это будет не 2740, а 1200. Ну вот толстовка да, стоит вам 1200, в том плане клиент платит 1200 рублей за нее. Так вы сделаете по каждому из ваших товаров. Обращаю внимание, очень важно, очень важно, сейчас проверим идет ли у нас запись. Все у нас хорошо, звук пишется, все замечательно. Дальше мы смотрим с вами, а, прошу прощения. Да, по каждому из этих товаров вы смотрите цену, вот эту цену жирным, которая здесь написана. Вот, вы смотрите эту цену и записываете аккуратно в столбик по каждому из товаров. Опять же, она у вас у всех будет разная. Здесь справочные данные, вы вот эти вот данные можете легкую изменять, например, 1250 напишем. Здесь напишем 1300 и так далее. Все будет автоматически пересчитываться, но ну, здесь эти данные можно заменять. Дальше вот смотрим мы на следующий столбец. Это агентское вознаграждение. Вам Клиент платит 1250. Первая очистка денег, которая происходит, это Wildberries забирает свою, свою комиссию с продаж. Она рассчитывается 12, от 12 до 20, по-моему, процентов на данный момент в зависимости от категории товара. Я написал здесь 20%, процентов, несмотря на то, что у нас тут вот здесь разные товары. Вы выбираете, смотрите в вашем договоре. Сколько составляет ваша комиссия, пишите здесь, допустим, 12%, да, но в моем случае конкретно 20%. И мы смотрим, что с одной толстовки Wildberries будет получать 250 рублей. Дальше поехали. Есть такой процент, 2%, он фиксирован у всех, здесь можете ничего не смотреть. От себестоимости берут за складское хранение и брак. Мы взяли цену, вот она. Сколько нам толстовку стоит довести до склада Wildberries, соответственно, эта цифра превращается в вашу себестоимость. Вы умножаете ее на 2%, получаете 2%, сколько берет Wildberries за хранение и брак. Да, кстати, я обращу ваше внимание, так как я решил максимально упростить, да, то есть мы предполагаем, что мы работаем с максимально оборачиваемыми товарами. Значит, Wildberries не будет брать с вас деньги за хранение, если вы попадаете в минимальную оборачиваемость. Да? То есть, так-то здесь еще по-хорошему нужно выделить статью «Деньги за хранение». Но вы можете сделать себе там, либо здесь увеличить процент, либо здесь увеличить процент. И, грубо говоря, игнорируем этот момент. Дальше поехали. Транспортные расходы. У Wildberries есть такая штука, что каждая сторона, куда бы ни поехал товар, стоит вам 33 рубля. И вот ваша задача определить, сколько вы будете в целом закладывать сторон, что поедет товар. Например, меня заказали вот это вот мое полотенце Александр, оно поехало клиенту, 33 рубля я заплатил. Клиент по каким-то причинам от него отказался, полотенце едет назад на склад Wildberries, еще 33 рубля. И потом его заказали еще раз. Я отправляю его клиенту, его выкупают. Итого 99 рублей мы взяли на транспортные расходы, это уже на стороне Wildberries. То есть не путайте вот эти транспортные расходы с вот этими транспортными расходами. Они ничего общего между собой не имеют. Допустим, у вас отличный товар, его покупают с первого раза, не надо здесь делать 3, пускай здесь будет один, умножается все на 33, и того получается 33 рубля за товар. И смотрим. Перечислению у вас после всех вот этих вот дел, да, от 1250 осталось 957 рублей. Уже, в принципе, не такое радостное число, потому что здесь там 4 регистра, да, а здесь уже только 3, да, не очень круто, но все как есть. Но и это еще не все. Дальше вы заплатите налоги. Я, например, нахожусь на налоговых каникулах и плачу только 1% от оборота, да, то есть, поэтому я здесь написал 1%. В целом, если у вас 6%, пишите 6%. Если у вас доходы минус расходы, я тут согласен, да, то есть здесь нужно просто вывести какой-то средний процент, допустим, не 15 писать уже, да, доходы минус расходы, вы можете писать там 8, допустим, да, и так далее. Либо вы можете доработать эту таблицу таким образом, чтобы у вас все точно считалось, но у большинства начинающих предпринимателей, конечно, простые системы налогообложения, у кого-то ее вообще нет, у кого-то налоговые каникулы, у кого-то патент, да, патент тоже очень хорошо работает, мы пишем здесь свои проценты. Я пишу для себя 1%, как по факту у меня происходит. Все, налоги на каждую из вот этих толстовок у меня все посчиталось. И потом, деньги в банке, это, конечно, все замечательно, но нас интересует, сколько денег мы получаем себе в карман, и поэтому здесь укажите, сколько комиссии процентов снимает ваш банк за то, что вы снимаете наличные деньги себе, во сколько это вам обходится. Если вы работаете... На общей системе, не дай бог, у вас еще НДС, там, да, то это еще вообще третья схема. Вы видите средний процент, сколько вам стоит обезличивание денег. Написали. И у нас появился итоговый, итоговый столбец денег в кармане. Смотрите, 1250 при себестоимости материала на товар, как мы здесь вот говорили, на, да, у нас была вот очень распространенная ошибка, что многие мои ученики, они говорят, ну, что там, господи, 200 рублей на толстовку, а мы ее продаем, по сути, в 5 раз дороже. То есть мы можем на сырье накинуть там в 5 раз и продавать его вот здесь, да, в 5 раз дороже. Но, дорогие мои, не обольщайтесь, когда вы дойдете вот до этого момента, вот только тогда нужно сравнивать, потому что разные комиссии, разные всех условия, в общем, нас интересует вот этот столбец в кармане. Осталось еще чуть-чуть совсем с этой таблицей. Давайте выпьем немножечко кофе, взбодримся, еще раз проверим, что у нас идет связь, все отлично. Почему мы это делаем? Потому что неважно, что мы поставляем, вот эти полотенца, мы их очень любим, очень любим. Но вот что в конечном счете нас интересует, сколько, сколько мы получим денег. И вот ответ на этот вопрос лежит вот в этой таблице. Давайте с вами свернем все ненужное и пройдемся еще раз аккуратно. Затратили себестоимости до того чтобы да, обращаю ваше внимание что это до склада Wildberries до склада то есть это уже толстовка находится на складе и того она вам стоила вот столько денег получено с нее в кармане вот столько денег маржинальность сколько рублей мы получаем с каждой толстовки вот она техническое значение не обращайте внимания позже объясню маржинальность в процентах составила 43 Обычно вот вы смотрите каналы там, трансформатора и так далее, да, то есть э, маржинальность очень важный параметр. Но обращаю ваше внимание, что мы в схеме нашей говорим про ROI, Return of Investments. Часто их приравнивают, но ROI это не есть маржинальность. Маржинальность это мы берем процент от вот этого числа. От, от денег в кармане, то есть сколько процентов составляет ваши деньги, которые вы получили, прибыль, от э, денег, которые вам заплатили. Но рой нам говорит об, о, о другом, мы здесь должны смотреть как инвесторы, сколько денег нам принесет каждый именно вложенный рубль, потому что маржинальность, например, если мы с вами меняем цену, да, Маржинальность меняется, но наша задача понять, сколько именно вкладывать в систему. Вот она наша схема. Первое, с чего начинается, сколько нам нужно вкладывать, насколько большой должен быть да, этот мешок с деньгами. Вот на этот вопрос отвечает Рой. Поэтому мы здесь именно работаем с этим показателем. Притом, обращу ваше внимание, да, что их здесь два. Рой со звездочкой и Рой обычный. Почему их два? Потому что а, часто мы не снимаем деньги, то есть они у нас всегда остаются на балансе нашего прям, предприятия, вы снимаете себе там небольшую какую-то там денежную сумму. Давайте опять же изменим то, как это у меня происходит, да. И поэтому а, нам нет смысла каждый раз считать еще процент на толстовку за снятие денег с расчетного счета. Мы не всегда все-таки снимаем, а чаще перезапускаем опять эти деньги в систему. И поэтому я здесь прочитал рои со звездочкой. Это тот показатель, с которым мы будем по факту работать. То есть это деньги за одну толстовку, ваши рои, но когда деньги еще находятся на расчетном счете. Но вы должны понимать, что когда вы в итоге снимете их себе деньгами, это будет уже не 90, допустим, а столько-то процентов. Да, и вы должны это все дело понимать. Все это считается автоматически. Когда вы заполнили вот эти таблицы, теперь по каждому из этих... По каждому из этих товаров вы сможете посчитать свою маржинальность, свой рой и так далее. Вы сможете понять, вот если вы продадите одну толстовку, вы получите за нее 440, прошу прощения, 419 рублей. На счете у вас останется 448 рублей. Круто? Не знаю, потому что может быть вам лучше продать 10 товаров 10, вот этих, да, и получить, соответственно, 1930 рублей. Вопрос уже, насколько быстро продается каждый из этих товаров. И тут мы вспоминаем, что это упрощенная схема. И коэффициент оборачиваемости мы здесь вот в данной таблице учитывать не будем. То есть эта таблица его не учитывает. Но предполагается, что вы работаете именно с ядром вашей поставки. Давайте на схеме посмотрим, что это вот именно вот эти товары. Вы хотите поставить наиболее популярные товары. И мы предполагаем, что с оборачиваемостью у них проблем нет. Они всегда будут в зеленой зоне на Wildberries отлично мы готовы двигаться дальше давайте на примере третьего товара кпб еще раз разберем поставить кпб один комплект 1 одну штуку до склада вайлорис вам стоит 600 рублей вот он 579 получено в кармане с него 648 итого маржинальность составляет всего лишь 69 рублей вы тратите 600 рублей чтобы получить 60 рублей это отвратительное значение то есть маржинальность всего лишь 10%, а роя 15%. То есть вложенный рубль дает вам рубль 15 копеек. И это не супер круто, потому что вы также еще несете риски, что этот товар может потеряться, его забракуют, он вообще не выкупится. То есть сезон пройдет, и ваши товары останутся на Wildberries. Вы будете еще более того платить за хранение, а чтобы изъять товар из Wildberries, вам нужно заплатить деньги на изъятие товара и ждать целый месяц. Вы хороните свои деньги. Так или иначе, у вас риски есть. И вот вопрос, вы будете лучше работать с товарами, которые вам приносят 15% роя или 90% роя, а может быть вообще 120% роя или 176%? Я думаю, что... От... И, кстати, да, случайно так получилось, что именно это роя выпало на гречку у нас, да, 170% роя. Вы, думаю, что ответ у вас будет очевиден. Вы хотите больше сил тратить вот на это время. Вот. И сейчас мы перейдем к следующему пункту. Это называется ABC-анализ. Все это мы завершили. Оценку финансовых результатов вы делаете в любом случае. Вы поставляете на Wildberries или на Ozon, или если у вас есть свой магазин офлайн, в котором вы физически продаете товары, обязательно нужно следить за этим показателем. Поехали дальше. У нас есть такая вкладка ABC. Все товары, их 50, как я вам говорил, да, но 50-е, вот они, они все пустые, они попадают в эту таблицу. Здесь рандомные значения. Если вам, допустим, 50-е товары не нужны, удаляйте их просто отсюда и так далее. То есть э, с этой таблицы вы можете делать любые изменения, когда она у вас. Вот мы по получили по каждому из товаров значение ROI. Как я говорил в схеме, да, наш, нас в данном случае интересует больше всего этот параметр. Мы выбрали именно ROI со звездочкой. То есть мы не снимаем каждый раз деньги с расчетного счета, да, то есть нам нет смысла все деньги снимать, а потом их потом еще класть на счет, да, мы берем это все дело из значения ROI со звездочкой, если не выводить деньги, вот оно. То есть он, по сути, не учитывает только вот этот процент на снятие банк, да. И у нас по каждому из товаров стал понятен рой со звездочкой. Дальше мы делаем одну нехитру, нехитрую штуку. Выделяем вот эти три столбца, выходим на главную, когда эти три столбца выделены, вот они, смотрите, еще раз давайте, а, зажимаем shift и выделяем три столбца. Дальше мы сортировку делаем, настраиваем на Сортировка, мы их сортируем по столбцу ROI, по значениям, по убыванию. И вот... Стало понятно, что мы должны поставлять в первую очередь, что во вторую, в третью, в четвертую, да, потом идут вот эти вот бланковые, незаполненные товары, и мы видим, что, например, вот они, шкафы КПБ настолько невыгодны нам, настолько у них маленькое значение роя, что в целом еще надо задуматься, нужно ли их поставлять или нет. Но в любом случае, все ваши силы, а ресурсы ограниченные и физические, и трудовые, нужно бросить именно на вот эти первые товары, которые дают вам максимальное количество денег на вложенные рубль. Это называется ABC-анализ, то есть мы проходили это на экономике, на маркетинге, да, вот, если без лишних там ABC-слов и так далее, то есть сортировка товара по наибольшим результатам с точки зрения прихода денег. Вы поставляете, вам приходят деньги, вот сколько максимум денег можно вытащить с каждого товара. Ответ здесь, пожалуйста. Таким образом, для своего подчиненного, который у вас готовит каждую поставку, вы говори, вешаете, вот, распечатываете прям вот эту вот таблицу, вешаете ему прям А4 лист в кабинете и говорите «Все свои силы бросай сюда!». Но делаем мы это до тех пор, пока какие-то данные по себестоимости не изменятся. Например, гречка, как бы все хорошо, да, но и, соответственно, закупочная цена у нее выросла. Вы здесь изменили? Гречка ушла, может быть, уже на какой-то другой план. Так или иначе, каждый раз сортировку это нужно будет делать заново. Вы сортируете, у вас появляется новый порядок, он актуален на тот момент времени, когда вы это делаете. Супер! Мы с вами сделали ABC-анализ. Не будем прерываться, идем дальше. Если вам, в свою очередь, непонятен какой-то блок, смело возвращайтесь назад, пересматривайте еще. Один раз это должен понять каждый предприниматель. Все-таки коэффициент оборачиваемости затронем мы немножечко на очень простом примере. Я хочу вам дать понять, что перед тем, как перейти к планированию каждой поставки, вы должны понять, что вас ограничивает. И ограничивать вас могут разные вещи. Например, у вас стартовый капитал небольшой. Вы можете потратить на первую поставку всего лишь 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, да, то есть это немного. Вы должны понять. Что вам поставить? Я бы, конечно, в данном примере взял на все эти 10 тысяч рублей гречки и поставил. Но зачастую бывают разные ситуации. Например, гречки, мог, гречки могут вам выдать только лишь на 5 тысяч рублей. То есть больше нет на складе нигде гречки. И тогда что вы будете делать? Делать поставку на 5? Нет. Вам нужно использовать рационально все свои 10 тысяч рублей. Тогда вы переходите ко второму товару. Тогда надо поставлять карандаши. Но с карандашами там какая-нибудь своя проблема. Например, вы их сами производите, но у вас не успевают. То есть вы можете произвести за это время, за неделю, да, только лишь там на 4000 рублей карандашей. Тогда вы должны уже перейти к толстовке. Притом запомните, это толстовка, которую вы производите сами, да, а не аутсорс. Потому что аутсорс вот здесь. То есть вот и так далее, пока ваши ресурсы не упрутся в очередное ограничение. То есть вот у вас есть последовательный план действий. Но... Каждый раз, когда вы его делаете эту поставку, план поставки, а именно какой из товаров, вот сколько конкретно штук, да, вот это детальный план, вот сколько конкретно штук каждого товара вам нужно поставить. Вот это вот наш с вами будет детальный план. Мы должны понимать в целом, какие еще вещи существуют относительно коэффициента оборачиваемости. Мы проведем это на простом примере. Оторвите сейчас, то есть сейчас мы не будем привязываться к нашим вот этим таблицам. Это простой пример, чтобы вы поняли, как работает коэффициент оборачиваемости. Вот наше с вами ограничение ресурсов. Допустим, вы хотите потенциальную сумму поставки сделать на этой неделе 8200 рублей. В целом, вы планируете делать поставки один раз в неделю. Допустим, вы живете в Подольске, вам вообще просто там привезти на Wildberries, это вон, соседнее здание доехать да, на склад, и никаких проблем, собственно, в этом нет. Вот. Вы хотите поставлять раз в неделю, и, соответственно, предположим, что всю оборачиваемость по товарам мы тоже будем считать один раз в неделю. Вот, кстати, наш параметр, который мы будем с вами исследовать, коэффициент оборачиваемости, да, я его сделаю более жирным. Какие данные у нас есть? Назовем их товар 1 и товар 2. Допустим, это будет давайте не участвующий в этом мяч какой-нибудь, да. И м -м, парик. Я беру совершенно бредовые, там, которые мне приходят в голову, вы берите свои. Какие у нас есть данные? Что мяч в себестоимости, при том это себестоимость до склада Wildberries, я всегда вам буду напоминать, что вот это, это не прямая себестоимость. Оценивать всегда нужно и важно именно то, что до склада Wildberries. Сколько уже вот поставленный мяч, вот он уже отобразился на Wildberries, сколько он вам обошелся, да? Проверка, что пишется звук. Отлично, все работает. Вот стоит 1000 рублей, парик стоит нам 1200 рублей до склада Wildberries. Ага, коэффициент оборачиваемости. Что это значит? Сколько штук в день в среднем мы продаем? Мы продаем мечей одну штуку в день, а вот парик мы продаем всего лишь 0,14. Это такое число, если мы продавали бы один парик в неделю. То есть 0,14 в день это один парик в неделю. И рои посмотрим, что с меча мы получаем со вложенного рубля рубль 75, а каждый рубль вложенный в парик мы получаем с него 50 И смотрим то в целом парик не такой привлекательный, как мяч. Да, он все равно выгодный, но в целом он э, и вложить нужно больше, и получим мы меньше, да, в расчете на рубль. Э, и вот вопрос. У нас есть 8200, есть вот такое вот данное по себестоимости, что мы должны э, поставлять. Если взять топорный способ, да, мы смотрим. 75%, вот как в ABC анализа да, гречка. Я вам показываю топорный способ, да. Но он не всегда правильный. Вы должны чувствовать этот баланс для себя. У нас поставка раз в неделю. Мы смотрим, что мы за неделю сможем продать 7 мечей и один парик. Да? И поэтому мы смотрим, что нам эффективнее сделать. Поставить 8 мячей топорный такой способ. Мы не сможем продать, скорее всего, один мяч. То есть у нас все равно продастся 7 мечей. Но при этом мы еще не поставим 1 парик который, конечно, с меньшей маржинальностью, но все равно смог бы продаться. Берем упрощенную модель. Вот давайте прямо в деньгах рассчитаем два варианта. Вот у нас есть потенциальная сумма поставки, она в двух вариантах, она одинаковая. 8200. Наименование. Мяч, парик. Количество поставляемых мячей 8. Сумма расходов 8000 рублей. И вот еще один, кстати, момент, который выясняется. У нас вот здесь вот 1200, здесь 8. Итого 8 Мечей на 1000 рублей из этого примера, у нас получается сумма, которую мы затратили на поставку, 8000 рублей, а потенциальная сумма 8200. Это тоже еще один нюанс, который существует, и у нас получилось с вами, что 200 рублей мы просто недоиспользовали. То есть, какое бы у вас не было рои на эти 200 рублей рой вы вообще даже не можете начислять, потому что они у вас как были в кармане или на расчетном счету, так они у вас и остались. Вы на 8000 рублей поставили, мы могли бы продать 7 мечей и 1 парик, но мы продаем, ожидаем продать 7 мечей и 0 париков, потому что мы поставили 0 париков, соответственно, их продадим 0. А мечей мы поставили 8, но все равно продадим 7, потому что средняя оборачиваемость у них 1 мяч в день, средняя покупаемость. Итого выручки мы за неделю получим. Это если мы умножим 7 умножим на себестоимость и умножим на 1 плюс рой, то есть мы получим сколько-то денег выручки. Формула, с учетом того, что 75% роя мы получаем некую выручку, это 1000 рублей умножить на 1,75, 1, 1, то есть это уже с учетом прибыли, и умножить на количество, то есть 7 мечей мы продали, получили 12,250. Смотрим. Итого получили 12,250, затратили 8, и у нас получилась чистая прибыль 4,250. Плюс 200 рублей, которые у нас были в кармане все это время, мы оставили. По итогу на окончании недели мы получили 4,450. Вот, вот эти деньги мы сверху своих вложенных мы получили. Ну, тут не совсем вложенных, да. Тут получалось 200 рублей, которые остались в кармане, мы еще прибавляем чистую прибыль. А на следующий раз запускаем все те же самые 8000 рублей. Дальше поехали. Вариант правильный, вариант 2. 8200 нужно использовать с максимальной эффективностью. Во-первых, нужно, чтобы оставшаяся сумма была 0. У нас так <связано> совпало в этом примере, что можем поставить 7 мечей и 1 парик. Да, в расчете на одно изделие мы заработаем меньше, но как минимум мы использовали всю сумму, и мы все равно какой-то процент, получим, А мяч так бы, как в прошлом примере, остался и перешел бы только на следующий раз. Соответственно, мы могли бы продать 7 мячей и 1 парик. Ожидаем продать 7 мячей и 1 парик. Продаем на вот такую сумму, вычитаем затраченную сумму, прибыль вот такая. И да, у нас нет э, нечего прибавить из того, что у нас осталось в кармане, но мы уже видим, что сумма вот эта значительно-значительно больше, чем вот эта. Да? Соответственно, коэффициент оборачиваемости все равно нужно учитывать, при ваших поставках. Все-таки, да, сделал я небольшой перерыв, потому что нужно иногда проверить, проветрить свои мозги. Вы также можете останавливаться в любой части видео, которая вам непонятна. Или наоборот, если вы знаете уже какую-то тему, вы чувствуете, что вам все понятно. Внизу есть содержание, вы можете перескакивать на нужное вам время. И сейчас мы приступаем вообще к самому нужному. Я не люблю вот эти вещи, которые оторваны, грубо говоря, от реальности деятельности, да, ежедневной. Потому что главный вопрос, что мне теперь сделать сегодня, завтра, чтобы вот получить, да, свои кровные. И здесь мы, по сути, уже подходим к вам, с вами к практическим вещам, а именно к организации поставок. Давайте рассмотрим эту таблицу поподробнее. Вот она, поставки. Здесь план я сделал вам на 15 поставок вперед. Вам для первого времени это хватит. Опять же, это как калькулятор, то есть вы вставляете сюда свои данные, и потом мы понимаем, то есть, да, что в итоге как бы получается из этого. То есть вы сможете в конечном счете после заполнения этого файла понять, здесь и сейчас, если я вложу дополнительно 10 тысяч рублей и продаю вот такие-то товары, то через 15 поставок сколько у меня будет капитала, сколько оборотного, сколько я смогу вынимать, потому что помните, да, то есть, смысл в том, что мы не можем вынуть вот отсюда и сразу забрать вот эти все деньги, вот эти вот. Мы не сможем забрать, потому что в следующий раз, через неделю, мы получим 0 рублей, вот. А мы забираем только лишь вот эту часть, прошу прощения, вот эту вот. Раз, два, там уже три или не три вы решаете. Потому что тело должно оставаться как минимум неизменным, а чтобы был рост проекта, еще увеличился. Так вот вопрос. Сколько нужно поставлять каких товаров, сколько дадут они нам Рои и сколько реинвестировать на следующий раз. Наконец-то мы приходим к планированию непосредственно поставок. Опять же, у меня здесь все сделано в этих таблицах для 50 товаров, но если у вас их немного, вы можете начать заполнение вот первых. Если у вас их нет, вы можете оставлять пустые данные. Главное, обязательно замените вот здесь, в вот себестоимости да, их, то есть уберите лишние ячейки. Вот, заполните их правильными данными или нулями, если они у вас ну, таковыми являются. Поехали дальше. Поставка. Все, наконец-то мы возвращаемся к вопросу, что делать. Что делать здесь и сейчас, чтобы поставлять самые крутые товары, самые нужные, с максимальными роями? Что нужно поставлять? Мы уже рассмотрели с вами возможные ограничения и переходим к планированию первой поставки. Что мы здесь видим? Первое, ну, это сами товары, то есть они все переносятся из тех данных, которые вы заполняете на первой таблице. Соответственно, соответственно э, если вы запишете здесь их один раз, они у вас протянутся по всей таблице, переписывать их вручную не нужно, все заполняется самостоятельно. Есть некие баллы, я к этому вернусь, и себестоимость, для чего нам нужен каждый из этих столбцов. Первое, самое значительное ограничение, с которым мы сталкиваемся по поставке, это, конечно же, деньги. Здесь вот мы пишем общую возможность поставки. Например, вот первую поставку вы имеете возможность сделать на 50 тысяч рублей. Да? Вы можете изменить, Может, у вас это 500 тысяч рублей. Да? Вот у кого-то это 2000 тысячи рублей. Да? У кого-то это, как в моем случае, 50 тысяч рублей. Вот первая наша поставка. Мы на нее тратим 50 тысяч рублей. Смотрите, то есть во всех у нас здесь уже какие-то цифры проставились, а в дальнейших еще нет. Почему вопрос? Потому что дальнейшие они пустые. Когда вы поставите, какое количество в каждую из этих поставок вы поставляете, например, толстовок вы хотите 2, шкафов, нет, тетради, 100, да? Вот здесь вот появится какая-то цифра, но до тех пор, пока эти цифры равны нулю, Здесь ничего нет. То есть пока это плановая поставка. Мы же сейчас работаем с реальной поставкой. То есть вот как максимально эффективно распределить 50 тысяч рублей, чтобы мы поставили вот это вот все с максимальной эффективностью. Итак, какие данные нам здесь нужны? Первое. Сколько стоит каждая толстовка? То есть, грубо говоря, первое, чем мы ограничены, почему и вагон мы не можем толстовок поставить на эти 50 тысяч рублей? Элементарно, потому что у, каждого, у каждой вещи есть себестоимость. И я обращу внимание, что эта себестоимость до склада Wildberries. То есть, очень большая ошибка брать только лишь производственную, допустим, себестоимость, потом это все дело поставлять, да, и потом в конце понять, блин, а что-то денег не хватает. Конечно, потому что у вас есть дополнительные, дополнительные расходы на, на поставку на Wildberries, на транспортные расходы, на упаковку и так далее. И поэтому нам нужно с вами брать себестоимость до склада Wildberries. А что такое баллы? Баллы – это очень хитрая вещь. Представьте, что у вас работает на организацию поставки сторонний человек. В принципе, так организовано у меня в компании. И я, конечно, не очень горю желанием предоставлять ему данные, насколько каждый из этих товаров приносит немного много прибыли. То есть, например, в данных себестоимости у меня есть такой столбец. Вот он где. Да, Рой со звездочкой. И если вы посмотрите, вы заметите некоторое совпадение. Здесь 90%, а здесь 90 баллов. Грубо говоря, баллы это тот же самый Рой. Вы называете их условно баллами, чтобы особо не посвящать людей сколько вы, в тот момент, сколько вы лично зарабатываете с каждого товара. Итак, вы можете просто сформулировать... Задачу для своего сотрудника. У тебя есть 50 тысяч рублей, у тебя есть определенное количество баллов и себестоимость. Так вот, потрать эти 50 тысяч рублей, распредели между вот этими товарами, между этими себестоимостью, таким образом, чтобы заработать с одной поставки максимальное количество баллов. Вот и все. То есть вот в этом есть ваша основная задача как предпринимателя – заработать максимальное количество баллов с одной поставки, как в школе, можно сказать. Но здесь это все реальные деньги, потому что потом это все превращается в рои. Каждый из этих рублей, который был вложен, вкладывается с разной эффективностью. И ваша задача – вложить их с максимальной эффективностью. Что делает ваш сотрудник? Ну, руководствуясь довольно простой логикой, он берет, смотрит, где максимальное рой, то есть максимальное количество баллов – это гречка. Дальше делит 50 тысяч рублей. Давайте поделим на калькуляторе. 50 тысяч рублей мы делим на 558 рублей в нашем примере. Мы сможем поставить 89 комплектов, там, пакетов, чего угодно, гречки. Вот мы здесь пишем 89, а всего остального мы поставим по нулю. То есть здесь вот эти данные вы можете изменять сами. То есть вы говорите, сколько вы поставите. Таким образом, у вас капитал поставки на эту поставку 49,620. То есть вы практически использовали максимальное количество. Мы создадим ценности на 87 тысяч рублей. Почему? Потому что рой сейчас на гречку вообще зашкаливает. 176 рублей вы получите с, каждого, с каждой вложенной сотни. Вкладываете рубль, получаете обратно. 2,76. То есть, вот ценность, которую вы создадите, вот ваши деньги, схемы, вот эти три, для данного товара, прошу прощения, в таком количестве они будут составлять 87 тысяч рублей. Итого, выручки, вы получите вложенную сумму, плюс ваша прибыль, вот эту сумму вы получите. Все эти данные схлопываются наверх. Но вы понимаете, вспоминаете вот этот мой пример из коэффициента оборачиваемости, что если вы поставите 89 комплектов, они реально разойдутся за всю неделю или нет? То есть вот в этом вопрос. Тогда или, например, у вас другое ограничение. Вам дают только лишь всего лишь 50 комплектов гречки, пакетов гречки. Максимум это 50. Что делать дальше? Плакать, сидеть? Нет, вы смотрите следующий товар со следующими баллами по эффективности. И вы понимаете, что вы уже потратили 27 тысяч рублей, осталось у вас, там, допустим, столько-то тысяч рублей. Давайте сделаем это прям точно. Минус 27 876. Осталось у нас с вами 22 тысячи рублей 120, 22 124 рубля. И мы делим это уже на следующую маржинальность 554. технический момент, делим, 50 тысяч рублей минус 27 876. конечно же, нужно это сделать в Excel-файле, я это доработаю, допустим, мы с вами хотим, здесь даже можно без калькулятора, экспертным путем предполагать, следующие у нас карандаши, допустим, 10 карандашей, и смотрим на вот эту сумму, у нас 33, давайте увеличивать, допустим, здесь будет 30 карандашей, Тогда это 44. И вот, допустим, у вас 35 карандашей, нет, 40 карандашей, вот, 40 карандашей, вы затратите 50 тысяч 18 рублей. Но вы не можете произвести 40 карандашей, ваша фабрика дает только лишь, допустим, 5 карандашей в рабочую смену. Допустим, вы раз в неделю делаете поставки, неделю назад вы запланировали, соответственно, вы за неделю можете только 35 произвести. У вас опять остается недоиспользованная сумма. Что делаем? Берем третье место. Кто у нас на третьем месте? Это тетрадь. Кстати, вы всегда можете вот здесь вот здесь это сравнить. Гречка, карандаш, ага, толстовка. Почему? Потому что у нас здесь старые данные. Помните, мы с вами их изменили. Давайте заново сделаем сортировку и фильтр. Настраиваем сортировка по убыванию. Да, толстовка, возвращаемся к поставкам, да, вот она, толстовка, 90 баллов мы получаем с нее, сколько мы можем толстовок поставить, одну? Нет, больше сможем, Пять. больше сможем, 6, да, вот мы уже превысили 50 тысяч рублей, то есть сами решайте, либо докинуть там 200 рублей, либо недоиспользовать там вот 250, да. Вот, давайте в нашем примере будет вот такая цифра. Итого, вот наша готовая поставка. Мы использовали максимальное количество денег с максимально возможными э, выгодами для себя. И вот мы поняли, что максимальная эффективность вот этих денег будет достигнута, если мы сделаем вот такой вот состав поставки на эту неделю. Тогда вы можете замотивировать вашего сотрудника, например, если он достиг определенного количества баллов за вот эту поставку, выдать ему там дополнительную премию, например, да, чтобы у него была мотивация реально участвовать в выборе вот этих продуктов и чтобы это уходило с ваших плеч. А вашей задачей было обеспечение вот этой цифры, чтобы она все время увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась. Вот. И дальше вы сможете спланировать свои суммы в зависимости от того, какая у вас маржинальность. Вы сможете спланировать для следующих поставок, для следующих 15 поставок с вами мы спланируем. Вот смотрите, вот мы заполнили с вами, мы получили, что маржинальность вот этой поставки, э, прошу прощения, роя вот этой всей поставки целиком, это вот такая сумма. И мы сможем рассчитывать на определенную выручку после того, как оборот вот этой недели коэффициент оборачиваемости, он завершится, мы примерно сможем представить, на какую выручку мы сможем рассчитывать, сколько из этой выручки забрать на реинвестицию в компанию и сколько положить себе в карман. То есть вот мы сейчас с вами приблизимся к ответу на этот вопрос. Для этого нам нужно с вами понять, как еще раз это работает. Давайте на примере спланируем следующую поставку. Вот у нас произошла первая. Все данные по ней, а именно количество и рой, а также сумма поставки, схлопнулись в необходимые данные. Дальше вы разворачиваете вот каждую из этих поставок и смотрите. Соответственно, на следующую поставку предположим, что данные никакие не изменились. Вы сможете, смотрите, сколько гречки у вас осталось. У вас разобрали всю гречку, да, допустим. И тогда вы здесь можете указать, просто-напросто на всю сумму поставки возможную, необходимое количество гречки. Но фишка в том, что мы сейчас не знаем, сколько денег мы сможем выделить на следующую поставку. Тут нам поможет такая таблица, которая называется модель. Здесь мы, взаимосвязи настроены между всеми таблицами, поэтому заполнять вам ничего не нужно. Не думайте, что здесь какие-то огромные таблицы и так далее. Здесь вы уже заметите знакомую нам схему с поставками, да, то есть как они разворачиваются вот в этой, собственно, таблице. Да. Уберем лишнее и вернемся к нашему финансовому плану. Сейчас мы отвечаем на финансовые вопросы. Смотрим, сколько у нас было всего поставок. Мы с вами запланировали только лишь одну поставку, вторую мы еще не планировали. Смотрим, что по ней у нас зашкаливает, у нас просто отличное количество роя, потому что мы поставили самые нужные товары, отличный результат. Но если вдруг предположить, что на следующую поставку мы поставим наименее интересные товары, например, самым плохим у нас является КПБ, да, мы поставим 100 товаров, да, допустим. Мы посмотрим, что рои конкретно вот этой поставки снизилась и это влияет на в среднем, сколько у нас... По проекту ROI в среднем, то есть каждую поставку ROI по каждой в отдельности он будет считать. И вопрос, сколько в среднем у нас каждая поставка, это 82%. Допустим, в третью поставку мы снова допустили ошибку и поставили самые низкомаржинальные товары. Вот они, 2000 кпм мы поставили. У нас всего лишь 15%, и он рассчитывает, что у нас опять снизилось, опять снизилось, опять снизилось. Но мы такой ошибки с вами допускать не будем. А посчитаем нормально, что нам нужно поставлять. Снова вернулись к тому, что у нас не заполнено. И переходим к фин-модели. Вот эта фин-модель точно так же раскрывается в плане того, что у вас здесь все группы, которые есть, товаров записаны. Группа 1 состоит из наших вот товаров, которые вы знаете. Вы видите, сколько в первой поставке у нас каких товаров. Все это вы можете посмотреть. Но по сути на этом этапе нам уже вообще не важно, что это, допустим. Мое полотенце или ваш вагон гвоздей. То есть это нас вообще абсолютно не волнует. Мы здесь все привели к общему знаменателю, которым являются вот они, наши кровные деньги. Поехали смотреть. Напомню вам, что в нашей схеме уже на Wildberries есть какой-то ассортимент. Наш вопрос, сколько новых денег мы запускаем в систему и сколько новых денег мы выводим из системы. Вот на этот вопрос ответит нам финмодель. У нас уже есть какая-то поставка, да, то есть у нас до этого была поставка неделю назад и какую-то сумму мы ожидаем получить за те товары на этой неделе. Вот она у нас отмечена жирным. Каждую неделю от Wildberries деньги приходят и уходят. Если мы с вами сейчас посчитали в плане поставки, сколько денег у нас на первой поставке именно выйдет, да, сколько у нас уйдет из системы, точнее вот она, вот эта сумма, то теперь мы должны посчитать после, первой, после предыдущей недели, сколько денег нам в систему обратно придет. Сейчас мы начнем вот с этой суммы за предыдущую неделю. Мы ожидаем, что за предыдущую неделю мы получим 60 тысяч рублей. Все, с, этой, с этого момента начинается наше финансовое планирование на вторую, третью, пятнадцатую поставку и так далее. Мы отмечаем как факт, что пришло 60 тысяч рублей. Это фактическая сумма, вы ее сможете прям деньгами взять, посмотреть на расчетном счету каждый понедельник от Wildberries. Почему мы поступление денег рассчитываем в начале? Потому что Wildberries присылает деньги каждый понедельник, соответственно, вы сможете понять, от чего вы, в принципе, отталкиваетесь. Дальше вы смотрите, сколько собственного оборотного капитала вы хотите добавить в систему. Из этих 60 тысяч рублей какую-то сумму мы возьмем себе как заработную плату, лично себе, не учитывая работников. Какая-то сумма снова вернется у нас, вот по этой схеме, она снова, вот эта сумма, в этой сумме, вот все вместе, вот это 60 тысяч рублей. Да? Какое-то количество из этого, это прибыль. Какое-то количество мы обратно запустим в систему, и вот эту вот сумму тоже обратно запустим в систему, да. И так мы распределили весь наш пул, все. И теперь мы сделаем это для каждого из 15 поставок, потому что мы можем спланировать это вперед. Давайте посмотрим. Итак, у нас 60 тысяч рублей придет на этой неделе. Мы хотим добавить собственного капитала 20 тысяч рублей, мы хотим увеличить, да. Итого у нас появится, что мы сможем увеличить еще больше нашу поставку из этих 60 тысяч рублей после очищения от налогов у нас останется вот такая сумма 59400. Налоги у нас автоматически подставляются вот из этого столбца. То есть, если вы измените его здесь, то в финмодели все автоматически изменится. У нас мы уже не говорим о сумме 60 тысяч рублей, 59400. Кажется, 600 рублей. Но если у вас вот здесь вот будет налоги, например, там, по итогу 8%, да, то есть со всеми вашими расходами, то модели все уже не выглядит так радузно, радужно, да? так или иначе будем отталкиваться от того, как у нас по факту есть сейчас, верну здесь как было для моего примера, и возвращаемся в финмодель, из этих 60 тысяч рублей после налогов осталось вот столько, оборотный капитал предыдущей недели составил 23 тысячи рублей, откуда это берется, откуда нам это известно, по идее мы сможем посчитать такую цифру для следующей недели, потому что мы знаем состав поставки этой недели, но предыдущую неделю он считает по нашей средней маржинальности. То есть он предполагает, что до первой вот этой поставки да, мы сделали еще сколько-то поставок до этого, 10, 20, неважно. И в среднем по всем поставкам он берет, что наши рои было вот столько. К чему это приводит? То есть на прошлой неделе нам достаточно было вложить 23 тысячи рублей, чтобы по итогу у нас на расчетном счету осталось 59 400, потому что мы красавчики, средняя наша маржинальность равна 150 тысячам рублей. Давайте двигаться дальше. Таким образом, мы на прошлой неделе весь капитал, который у нас составил, был 23 тысячи. Именно это побуждает нас на этой неделе вложить еще 20 тысяч рублей, занять у бабушки, там, не знаю, где еще можно, вытащить из другого бизнеса. Или вы параллельно своей работе открываете еще собственный бизнес, да, зарплату взять заначку найти и так далее вот и того мы с 23 тысяч прошлой недели сгенерировали 35 и того сейчас мы ведем речь о том чтобы как распределить именно 35 тысяч рублей вот они вот здесь вот лежат вот это 35 тысяч рублей в нашем примере тело поставки а именно 23 тысячи рублей вот эти вот 719 мы оставляем без изменений, потому что они сразу же, вот это тело поставки, оно поступает сюда. И дальше мы решаем, вот эти 35 тысяч, как мы распределим. Давайте, допустим, мы выделим вот эти сюда деньги, да, потому что рои у нас отличные, а это возьмем себе как зарплату. Нормально? Нормально. Эти данные все задаете вы. Вот здесь они указываются, то есть как мы распределяем полученную прибыль. В моем примере это 50 на 50, но вы можете поставить здесь 30%, процентов, соответственно, реинвестировать будем 70%. Самые отъявленные, кто начинает, говорят, мы не будем себе вынимать ничего, все сразу будем реинвестировать. Вот 100% будет реинвестировано, значит еще больше капитала будет в следующей поставке. И если у вас вот такая роя, то вам действительно стоит об этом задуматься. Но мы возьмем консервативный сценарий 50 на 50, то есть из прибыли, не из всей суммы, не из всех 60 тысяч рублей, а только лишь из полученной прибыли, 50% забираем себе как заработную плату, вот мы потрудились, мы молодцы, на свою яхту копим, и 50% запускаем обратно в систему. Таким образом, здесь, наверное, будет удобнее, если мы сделаем вот так. Раз, два, три, Ctrl-C, Ctrl-V, вот, то есть у нас получилось 4 вот этих денег. Мы 2 забираем себе на зарплату и 2 прибавляем коэффициенту следующей поставки. Логично предположить, что после оборота у нас здесь будет вот это, вот это, вот это и еще дополнительно сколько-то денег. И так мы постоянно сможем и саму систему совершенствовать, и денег больше вынимать. Вернемся к нашей финмодели. Мы ведем речь о том, что сейчас мы распределяем 35681. Как мы ее распределяем, вы задаете вот здесь данные. То есть ваша чистая прибыль составила... 17 305 рублей, реинвестируется в компанию 17 840. Как берутся эти числа? 35 681, мы делим пополам, 50 на 50. Половина из них мы сразу реинвестируем в компанию, вот оно, это число. А почему ваша чистая прибыль меньше? Почему? Потому что вы ее уже как раз-таки здесь вынимаете, и здесь заложен процент на снятие денег с банковского счета. То есть наша задача максимально четко все посчитать, что если вам пришло 60 тысяч рублей денег, это не значит, что они все ваши. Уже эти деньги не ваши. Ваши деньги лишь только 17 305. Если вы, если вы возьмете отсюда 20 тысяч рублей, никто не умрет, никто не пострадает. Но система в следующий раз не недополучит денег. Вы не сможете следовать своему финансовому плану. Итого, вашу чистую прибыль вы забрали в карман вот такую. Реинвестируем в компанию вот такую. Добавочный капитал вы решили еще добавить вот отсюда вот такой. Давайте поставим, что на следующую неделю капитал поставки, потенциальный капитал поставки 61 560 рублей. Он складывается из тела, которое было уже на предыдущей поставке, тех денег, которые вы реинвестируете в компанию и тех денег, которые вы добавляете в компанию на эту поставку. Отлично. Дальше смотрим, что у нас на следующую поставку потенциальный капитал 61 560 рублей. Но из них, из них мы поставку сделали только лишь по факту на 49 746. Таким образом, вот здесь вот нужно уже будет исправить финмодели у нас, да. Мы посчитали, что 61 560. Вот здесь вот была потенциальная поставка. Вот. Мы смотрим, что мы из них использовали 49 по какой причине? Допустим, мы не успели. Или у нас лодырь тот человек, который трудился над организацией поставки. Или вы не успели все вовремя посчитать. Неважно, какие могут быть причины. Самое главное, что из потенциальных 61 тысяч рублей вы использовали только 49 тысяч рублей в нашем примере. Таким образом, мы смотрим, что у вас остался неиспользованный капитал поставки 11 814 рублей. Ну, да бог с ним. Мы ожидаем, что мы создадим ценности вот так... Вот такой, а могли создать ценности вот столько, да? Вот здесь вот ваша недоиспользованная прибыль показывается. То есть вы, вы смотрите этот отчет, приходите к своему человеку, который у вас по факту организовывает поставки. Если этого человека нет и вы организовываете поставки, тогда у вас должны быть вопросы к самому себе. Вы говорите, вот смотри, Александр, на, следующей, на этой неделе мы могли создать 92 тысячи рублей пользы, а создали только 74. В чем причина? Мы не успеваем, тогда вам нужно нанимать еще одного человека, вы смотрите, сможете понимать, ага, я ему плачу столько, а только на одной неделе я мог сделать практически на 20 тысяч рублей больше. Окупает он себя? Скорее всего окупает, правильно? Поэтому вам нужен еще один человек. Все можно вычислить, это как ваша диагностическая карта по вот этой таблице. Давайте вернемся к нашим баранам. Откуда берется могли создать ценности? У вас есть потенциальный капитал поставки. И вне зависимости от того, как по факту вы делали эту поставку, то есть какие именно товары у вас здесь и какая общая маржинальность, точнее рои поставки, он берет сумму потенциальной поставки, умножает на средние рои по предыдущим поставкам и получает, что в целом по больнице вы могли э -э только добавленной стоимости сделать 92 тысячи рублей. Еще раз, где у нас это смотрится. Она смотрится вот здесь. Сделали 74, могли 92. Вот. И это уже не супер круто, потому что мы недоиспользовали капитал. Ну да бог с ним. Теперь мы сможем а, понять, что мы сможем, как распределить деньги на следующую поставку. Заходим обратно в свою финмодель. У нас есть все то, что прошло, как прошла предыдущая неделя. Теперь давайте оценим неделю 2. Начнем с того, что у нас есть а, плановые показатели. Вот здесь они в таблице отмечены серым. Не обольщайтесь, что здесь уже написано миллионы. Дело в том, что у нас достаточно здесь большая стоит рой поставки. И я скажу так, что эта цель недостижима. Ну, зачастую она менее достижима, да? Если у вас, ну, такая, такое рой, рекомендую вам сразу бежать ко всем инвесторам и занимать деньги. Но давайте, раз уж мы так начали считать, рассмотрим на примере. У нас здесь есть плановые показатели, плановые показатели на 15 поставок вперед. То есть система посчитала, что если все пойдет так же, как в первой поставке, у вас будет 131 миллион через 15 поставок. Круто? Отлично. Давайте думать, как так произошло. Если у вас есть сумма, которую вы по факту распределили на поставку, вот это черным отмечено, это все факт, то есть это не план. Соответственно, вот от этой суммы мы планируем получить какие-то деньги. И на следующей неделе у нас по плану вот такое вот поступление. Если у вас изменится вот эти все данные, то у вас автоматически система пересчитает все данные. Как она берет 124 тысячи рублей? Она смотрит, сколько денег вы по факту запустили в систему. И когда это все продастся, сколько у нас будет денег? У нас это, в принципе, все считается вот здесь. То есть вот эти 124 тысячи мы рассчитываем обернуть за неделю. Для упрощения, конечно, то есть здесь есть свои факторы. И их мы планируем получить от Wildberries в понедельник на следующей неделе, если у нас супер оборачиваемые товары. Так как у нас здесь серые цифры, а не черные, мы по фак... по заранее принимаем, что вот как спланировали, так у нас по факту и произойдет. И дальше уже все будет считаться. Но давайте все-таки быть реалистами. Допустим, у нас поменялись обстоятельства, и у нас пришло не 124 тысячи, как мы планировали, а пришло только лишь 100 тысяч рублей. Под влиянием каких сил это произошло, неизвестно, но это фактическая цифра, которая мало зависит от наших планов. Вы ее можете посмотреть на своем расчетном счете. Это та сумма, которая по факту пришла к вам от Wildberries. Почему она меньше оказалась? Да? Ну, мы с вами можем планировать все, что угодно, но по факту произошло так. Сразу же эти 100 тысяч превращаются в 99 после налогов, и сразу же мы смотрим чтобы сгенерировать вот это в среднем, сколько нужно было капитала, да, вот столько, сколько ценности, вот столько. И того к распределению. Мы распределяем не всю сумму, которая пришла к нам, а мы вычленяем из нее по нашей схеме, какая сумма была необходима для того, чтобы возвратить тот капитал, который мы возвращ... брали изначально в систему, и что из этого мы сможем распределить как свою прибыль, а что можем обратно в систему мы вернуть, чтобы на следующий раз еще было больше денег. Вот, собственно, для этого и нужна финмодель. Давайте разберемся. 49 тысяч рублей, из них мы распределяем 50% себе, 50% реинвестируем в компанию. Свои деньги у нас еще раз очищаются от данных по обналичиванию денег, то есть вычисляются 3%. Это наша зарплата, по сути, эти деньги опять-таки системы выбывают, это то же самое, что вот мы перекладываем, да, из нашего общего кармана поставки, мы часть денег перекладываем себе на яхту, вот, мы перекинули, эти деньги из системы, они выбывают, они уплывают вместе с вами на Мальдивы, а в системе остается только то, что вы снова реинвестируете, и само, конечно же, тело, финансовое тело поставки. Возвращаемся к финмоделям. Теперь мы сможем посчитать потенциальный капитал уже второй поставки. Из чего он состоит? Это сумма тела поставки, сумма части, которую вы реинвестируете. И в прошлый раз у нас осталось недоиспользовано 11 814 рублей. Все эти числа собираем. Допустим, еще решили, что у бабушки мы снова забираем 1000 рублей. Она хочет увеличить свой капитал и того вот оно текущее тело поставки 87 187 рублей к чему это нас предвигает теперь мы можем планировать уже не только на одну неделю вперед а на две недели вперед мы говорим а, сейчас секунду 80 187 мы говорим что на эту поставку у нас теперь возможно распределить 80 000 187 рублей, и говорим человеку, который у нас занимается поставкой, или себе, если это мы и есть тот самый человек, мы говорим, вот, а теперь, дорогой друг, давай-ка вот на эти деньги все наберем максимальное количество баллов, сколько возможно. И все начинается заново. У человека появляется стимул заработать себе дополнительную, возможно, премию и так далее. И он хочет заново набрать на всю эту сумму максимальное количество баллов. Давайте заново повторим всю эту логику. Что максимально логичное можно сделать с этими деньгами? Конечно же поставить товар с максимальной эффективностью. В прошлый раз мы поставили 50 пакетов гречки. Сможем ли мы поставить 100 на этой неделе? Да. Мы сможем, если у нас нет других ограничений. То есть мы даже можем поставить, наверное, я подозреваю, 150. Да, и вот уже 160 мы не сможем поставить, потому что это превысит сумму нашей поставки. То есть нам негде будет взять эти самые 2000 рублей, чтобы поставить 160 пакетов. Но, допустим, выясняется, что и 100, 150 мы не можем поставить, а в этот раз на неделю нам надо 100. Итого мы понимаем, что на эту гречку, на этой неделе мы можем потратить 55 тысяч. Не, остался неиспользованный капитал. Что мы дальше делаем? Мы берем следующий товар. И выясняется, что карандашный станок, вот он, да, следующий товар по эффективности, он у нас сломался, он не работает. Что мы начинаем делать? Мы выбираем следующий товар. После карандашей с 90 баллами на третьем месте идут толстовки. И тут мы хотим поставить максимальное количество толстовок. Допустим, 50, можем еще, 60, да, вот мы поставили 60, и нам говорят в цеху, что больше мы на этой неделе сделать не сможем. А у нас все равно осталась недопоставленная сумма, там, порядка 2000 рублей. Давайте думать, что и на этом мы сможем сделать. Кто у нас третий? Третий у нас по эффективности 70% идет тетради. Давайте, 10 тетрадей. Много. Почему много? Потому что сумма превышает наши возможности. 5 тетрадей. 5 тетрадей уже ближе, но все-таки 4. Нет. 3. Да, 3 это максимально похожая сумма на то, что мы можем. То есть, организовав нашу поставку таким образом, мы максимально эффективно используем каждый из возможных рублей. И вот. Наш готовый план на следующую поставку. То есть теперь, когда мы еще занимаемся первой, мы уже можем понимать, где мы будем брать ресурсы на вторую поставку. И более того, мы можем предсказать финансовый результат, что будет, если мы сделаем поставку согласно нашему плану. Если мы осуществим поставку таким образом, мы создадим новые ценности на 126 тысяч рублей. А итого получим 213. Это сумма того, что затратили и того, что создадим. Общая сумма выручки после оборота 213. Почему такая большая цифра? Потому что у нас суперская маржинальность. То есть, ну такого роя, ну о, о нем можно только мечтать на самом деле, вот. И заметьте, пожалуйста, что на эту поставку у нас роя 144. Почему же здесь 147? Потому что он берет средневзвешенную, а, точнее среднюю по двум поставкам. Он видит, что у нас всего сделано две поставки. То есть, если мы свернем, вот эта цифра уже не равно нулю, значит, эта поставка сделана. Он понимает, что это две поставки мы сделали, и в среднем у нас ROI 147 на каждую из поставок. Шикарный результат. Гоним дальше. Теперь это превращается в задачу для вашего сотрудника, который организовывает поставку. Вы свою, как руководитель, задачу сделали. Что именно вы сделали? Вы ему сказали, что на следующую, на вторую поставку я выделю 87 тысяч рублей. Все, ваша задача сделана. И теперь он сможет, уже отталкиваясь от вашей информации, планировать свою работу, организовывать свою работу. А мы возвращаемся к финмодели и посмотрим, как это отразится в таком случае на нашей дальнейшей деятельности. Мы поняли, что наша общая сумма поставки 87 326. Смотрите, у нас все изменилось на какие-то значения. Значит, следующим шагом мы должны ввести значение, которое по факту мы затратили на вторую поставку. Возвращаемся в поставки, смотрим фактическую сумму поставки, 87 368 рублей, переписываем. Вся таблица перерассчиталась заново. Он увидел, что вы использовали капитал, даже превысили его на 42 рубля. Мы не будем с этим ничего делать, это отличный результат, то есть он плюс-минус равен нулю. Мы уже можем предсказать, что создали, создадим ценность на 126 тысяч рублей, могли создать на 128, да? но создали на 126. Эта разница берется между разницей ROI текущей поставки и средней по больнице, то есть он вычисляет в среднем у нас так. В этот раз мы хуже, да, в 144 все это еще хорошо, но мы снизили рои. Опять же, сейчас с этим ничего не будем делать, но если рой снизится там до 10-15%, то это стоит задуматься, почему мы поставлялись раньше со 150% роя и снизились до 15%. Это будут вопросы другого характера, финансового характера. Ну а сейчас давайте подумаем, что же мы сделаем. Имея вот эти цифры, давайте выделим их черными, потому что теперь они превращаются в фактические для этой недели, мы сможем спланировать, сколько денег мы получим на следующий, на третьей неделю. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы мы смогли определить с вами вот это вот число, третье, рое. То есть мы еще не знаем, сколько здесь. Мы... Подходит человек, который организовывает поставки, говорит, хорошо, на, на вторую неделю я справился мы все производим, все производство запущено. Какой у нас план на третью неделю? А плана по факту нет. Почему? Потому что вот здесь вот нет ничего, никакой цифры. Он не знает, на какую сумму он может выбирать баллы из этой таблицы. И мы возвращаемся здесь к финмодели. По факту у нас э, еще третья неделя не состоялась. И поэтому, согласно плану, система берет вот сколько запланировали, столько она берет как фактическое. То есть сколько запланировали 213, 213 тысяч он уберет. Откуда берется 213, давайте еще раз вспомним. У нас есть фактическая сумма поставки, и у нас есть рой поставки. То есть мы уже можем определить, сколько денег по итогу после продажи всех этих товаров мы получим. <coughs> Это сумма 213 тысяч рублей. Когда она поступит к нам на счет, мы снова приступим к разделению этой суммы, определению, какую часть денег мы забираем, какую реинвестируем, какую де количество денег мы тратим на яхты и так далее. Вы уже с этой схемой знакомы, не буду подробно останавливаться. Но давайте посмотрим в цифрах. Оборотный капитал предыдущей недели составил вот эту сумму. Он берется из фактической, которую вы руками записали. И а, он понимает, что на это сверху пришлось столько-то ценности. Вот такую ценность, в принципе, и того к распределению мы делим. Как мы ее делим? 50 на 50. 50% вы считаете себе как зарплату. Также очищаете ее от банковских расходов, 60 тысяч рублей вы забираете себе как зарплату, они выходят из системы, далее в расчетах, внимания ну, участие не принимают. К распределению у нас осталось 62 тысячи рублей, это 50%, которые вы реинвестируете в компанию. Сложим их с телом поставки, с капиталом, с результатом предыдущей поставки, он у нас минус 42, так что здесь не будет никакой суммы и ту сумму, которую вы хотите добавить. На этой неделе вы выгребли абсолютно все ресурсы, больше добавить вам нечего. Вы говорите, мы зарабатываем только тем, что уже есть. Отлично. На эту неделю вы сможете потратить 149 431 рубль. И для вас это следующий показатель. Да, Техническая ошибка. Прошу прощения. Да, по умолчанию здесь вот так. 149 431 вы записываете сюда и говорите давай снова вернемся то есть вы говорите опять вот в следующей неделе задача такая же набрать максимальное количество баллов но уже вот на эту сумму заметили как у нас эффективно благодаря тому что мы реинвестируем в компанию увеличивается сама сумма общая возможность поставки Возвращаемся на круги своя, то есть в прошлый раз мы помним, что мы хотели поставить сначала гречку, мы поставили на максимум, потом вернуться к карандашам, но у нас не работал карандашный станок. Это значит, что уже сейчас, пока мы производим толстовки, мы уже должны думать, как мы будем решать проблему. Мы должны позвать мастера, купить еще один станок или отдать карандаши на аутсорс, то есть вариантов куча. Но возвращаемся опять, у нас есть данные по поставке, на этот раз нам могут выделить уже... 200 пакетов гречки. Давайте посмотрим. Заполним 200 пакетов, и это меньше, чем максимальная сумма поставки. Вы решили вопрос с карандашным станком, и теперь вы готовы произвести максимальное количество. Сколько это штук? Допустим, 20. Можем больше. 30. Можем больше. 50. Можем больше. 55. Ну вот, уже цифра практически приближается. Допустим, это наше ограничение. 55 карандашей за эту неделю мы сделали, больше поставить не можем. Следующие у нас толстовки. Толстовки закончился материал, в стране его больше нет. Следующее, что у нас? Тетради. Тетради, допустим, мы поставим опять максимальное количество, допустим, 5. Ну, больше. 9, 15, 14, 13. И смотрим, что это уже максимальное количество, общая сумма, очень похоже на то, что мы можем потратить. Мы опять там несколько превзошли, но эта сумма приблизительно равна нулю, поэтому можно пренебречь. Вот у нас появился план уже на третью поставку. И так можно сделать с каждой недели, Зная вот эту сумму, общая возможность поставки, ваш сотрудник сможет уже самостоятельно рассчитывать, что в идеале вы хотите поставлять каждый раз на основе ABC анализа и максимально эффективных для нас товаров. Таким образом у вас уже расширяется горизонт планирования. Вы сможете планировать на одну неделю, на две недели, на три недели вперед. И точно так же будет перерасчитываться ваша фин-модель, когда вы будете уже вводить сюда значение для следующей недели, и для следующей недели, и для следующей недели. Давайте подумаем, что на этой неделе мы справились отлично и все 213 тысяч заработали. Система переведет уже следующую э, неделю после того, как мы зададим план. Так как, он, э, так как система увидела, что мы сделали третью поставку, для нее произошла какая-то маржинальность, Обратите внимание, что маржинальность ее больше, чем даже результат первой недели. То есть мы уже опять-таки увеличились. Возвращаемся к фин-модели, вставляем фактическую сумму поставки вот здесь. Да, то есть, допустим, если у нас план 8, э -э -э, план 148, мы рассчитали, что мы третью поставку сможем сделать на 149, 181. Возвращаемся И наша дальнейшая судьба, а именно финансовая модель, перераспределилась заново. И так вы можете делать каждый, каждый, каждый раз и таким образом посчитать, что у вас будет по результату 15-й поставки. Когда она будет, неизвестно, но когда у вас она случится, вы сможете вот сразу же да, забрать себе вашу чистую прибыль. Вы уже будете зарабатывать по 50 миллионов за поставку. Отличный результат. У вас тело поставки, потенциальный капитал будет уже составлять 122 миллиона. И это благодаря тому, что мы постоянно-постоянно реинвестировали в компанию 50%. Как у вас в жизни будет, может быть, вы решите делать там 10% себе, а 90% в компанию. Или, допустим, у вас такая ситуация, что это единственный ваш проект, и вы должны, например, ну как-то действительно то есть жить на эти деньги, и 90% забираете себе, а 10% реинвестируете. Это уже вы будете решать самостоятельно, уже будете заполнять по вашим данным. Ваша задача сейчас получить вот эту таблицу, как предсказание вашей финансовой деятельности и вот эту таблицу, которая предсказывает, чем занимается человек, который по факту организовывает ваши поставки. Также у этой таблицы есть еще одно такое немаловажное значение. Для вас она становится приборной панелью. Вы смотрите, что если на этой неделе вы потратили 49 тысяч рублей, а на следующие 87 тысяч рублей, на следующие 149 тысяч рублей, и при этом сохранили и даже увеличили свою маржинальность, точнее ROI, то следующий шаг, который вам нужно делать как руководителю, это уже не участвовать в выборе товара. У вас отлично справляется человек на основе вашей таблицы. Ваша задача как можно скорее взять где-то денег и запустить еще в систему. Вот сюда. Почему? вот, например, уже только не за счет того, что вы реинвестируете в компанию, а притащить еще вот такой кусок. Где вы его можете взять? Вы можете взять кредит в банке, или вы можете договориться с инвестором. Неважно, потому что у вас сейчас настолько крутая финмодель, что ваша маржинальность, а именно ROI, да, позволяет вам запускать в систему более-более новые деньги, и чем больше вы их запустите, сохраняя вот это ROI, вы сможете получать себе в карман и реинвестировать заново еще больше денег. Даже если это уже не ваши деньги, вы сможете часть процентов отдавать э, либо банку, либо вашему партнеру, инвестору. И все равно оставаться в плюсе, потому что э, ваши товары оборачиваются настолько круто, что вы сможете поставлять их еще больше, но при этом сохранять рои. Почему? В чем проблема? Почему вы не можете сделать это самостоятельно? Да вот почему. То есть у вас каждый раз ограничения по финансам. У вас сначала было всего лишь 50 тысяч рублей в системе. Вы дошли до упора, больше вы поставить не можете. Но если вы привлечете чужой капитал, вы сможете уже чужими деньгами зарабатывать. Да, здесь возникает какие два вопроса. По факту мы с вами конечно выбрали такие данные о себестоимости, что у нас отличнейшие товары. Если все-таки ближе к жизни, да, то есть э, такие маржинальности, ну, это очень круто, если вы сможете достичь, но, скорее всего, они будут другими. И, и вы увидите, что если мы даже изменим вот эту вот цифру, то есть цену гречки по 2000, мы не можем ее продавать, но если мы даже ее по 1500 поставим, она у вас к чему приведет? Рой снизится до 107%, а фин финмодель перерассчитается значительно. Если у вас здесь было, помните, да, 50 миллионов, то здесь уже всего лишь осталась э, ваша чистая прибыль 8 миллионов, да? Всего лишь из-за того, что мы на 500 снизили. Потому что эта система сложных процентов, запускаясь проц... э, новый капитал в систему, он приносит еще больше, еще больше, еще больше процентов. И поэтому здесь это нужно учитывать. Все-таки реальная жизнь, она оторвана. Давайте вернемся к нашим поставкам, что изменилось у нас здесь. Вы смотрите, 111 процентов, 100 процентов. 108%. Представьте, что по каким-то причинам на четвертую поставку вы выбрали не маржинальные товары. Например, вот здесь вот будет 120, 15, 50. Да, вы использовали, допустим, на максимум вашу вот эту цифру, не спорю, но сколько баллов вы набрали? Набрали баллов много. Рой поставки всего 19. Ваша средняя по поставкам упало до 84, это значит, что вы сразу же как инвестор, как, точнее, как владелец бизнеса и как человек, который инвестировал сюда свои деньги, вы должны прийти и понять, почему в четвертой поставке мы поставляли наименьшее, наименее маржинальные товары. Еще раз, где вы это видите, вот ваша таблица, ваша приборная панель 111, 100, 108, хоп 19, почему такой спад? Вы начинаете смотреть, ага, что мы поставляли, вот эти, вот эти товары. Почему мы поставляем товары, которых маржинальность, точнее рой 18%, а не вот эти, где 107% и 121%. Почему? Допустим, гречка закончилась, больше нигде не достать. Ага, вы как собственник заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему. И для вас задача на неделю становится раздобыть контакты людей, у кого все-таки осталась гречка на складах. Если у вас сломался карандашный станок, ваша задача найти любого мастера, механика, найти станок, где, может быть, он продается по сниженной стоимости, потому что кризис, неважно. Или, может быть, вы хотите купить новый, второй станок, старый, сдать, там, грубо говоря, там, по утилизации и так далее. У вас какая-то сумма, решение этой проблемы встанет вам в определенную сумму, но вы заработаете благодаря тому, что потом будете распределять каждый рубль уже на более маржинальные товары. Каждый день понятно, что делать, и это очень ценно для предпринимателя, потому что вы смотрите, либо решаете финансовые вопросы, допустим, где добыть денег, к какому инвестору пойти, в каком банке занять. Вы смотрите, чтобы вот эти цифры сохранялись, чтобы они были все по максимуму приближены к плановым показателям. То есть, если вы запланировали вынимать только 50% из оборота, вот ваша задача как собственника бизнеса сохранить эту тенденцию, чтобы вы не вынимали там сразу 60 тысяч рублей, 30, говоря, что ну да, ничего страшного. Нет, в систему запустится меньше денег, соответственно, новой прибыли вы сгенерируете опять-таки меньше. Ваша задача упрощается, благодаря этой таблице вы знаете, над чем работать. Либо над поиском новых финансов, либо над тем, чтобы ваши финансы, которые уже в системе давали максимальную эффективность. Как это делать? Первое. Запуская новые товары, которые дают вам максимальную эффективность. Допустим, вы поняли, что гречки больше не достать. Но что сейчас актуально? М -м -м, допустим, товары для сада. Товары для сада. Ну, это так категория, конечно, звучит. Давайте лопата. Лопата. Все, лопата это новое золото. Давайте думать о том, где искать лопаты. Вот ваша задача как собственника теперь... Сделать так, чтобы максимальное количество лопат было поставлено. Что еще может входить в ваша задача как собственника? Здесь, как вы видите, рассчитан вариант только 100% своих денег, своих средств. В ближайшее время в этой таблице будет рассчитано, что если вы еще будете просить инвестиции где-то, или, например, брать кредиты в банках, или брать в кредитных системах, такие как потоки и так далее. Да? Здесь добавятся такие варианты, и вашей задачей будет найти оптимально лавировать между ними. Например, если вы развиваетесь на свои деньги, это круто, конечно, но через месяц или там, через 15 поставок какое число вы получите? А если вы будете развиваться на инвесторские деньги, да, то какое число тогда вы получите? В общем, все это можно будет просчитать благодаря этой таблице. Вот. Ну и если, соответственно, какие-то проблемы случились, вот как мы видим здесь, да, с поставкой, что она значительно меньше средней, ладно, допустим, она меньше предыдущей, но она значительно меньше средней, то тогда срочно, немедленно надо разбираться, в чем причина, почему и так далее. И таким образом у вас появится финансовая модель, у вас появится приборная измерительная панель, где вы видите, через какое время, каким значением вы придете и сможете посчитать свои финансовые результаты через некоторое время. Я очень желаю каждому сделать такую процедуру. В целом, как инвестор, нужно смотреть как минимум один раз в неделю на свой продукт. Я очень люблю свои изделия с вышивкой. Я очень рад, когда мы сможем, можем совершенствовать свои дизайны, качество вышивки и так далее. Но, тем не менее, постоянно заниматься продуктом, к сожалению, нельзя, потому что вы точно также ответственны за финансовую часть и за свое финансовое благополучие, которое вы сможете обеспечить себе благодаря тому, что соблюдаете финансовую дисциплину в проекте. Ну а наша финмодель сможет вам в этом помочь, вы сможете сюда забить все полностью свои данные, все данные по себестоимости, по стоимости продуктов, посчитать, какой товар больше всего приносит денег, вы сможете спланировать поставки 1, 2, 3, 4 до 15. Вы сможете добавить, если вам нужно больше, еще больше поставок фин финмодели, просчитать другие варианты. Но уже вот этого достаточно, чтобы здесь и сейчас понять, с какими товарами вам работать, через какое время или количество поставок вы сможете заработать свой первый миллион. Вы можете заполнить полностью здесь все своими данными и посчитать.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 Я yeah. на